Всем привет! Ну, сегодня решил запилить видео про подачи. Смотрю, что видео про подачи, в принципе, пользуются популярностью, потому что э, любители настольного тенниса хотят быстро и эффективно побеждать. При минимальных затратах никто не хочет выполнять упражнения на повторение, где надо тренироваться, потеть. Все хотят купить хороший инвентарь подать сильную подачу и выиграть очко. Ну и в связи с этим сегодня э, я хочу разобрать подачу с верхним вращением. Итак, э, в принципе, это достаточно... Популярная подача, она очень эффективная, ее можно подавать длинные, короткие, в разные зоны. То есть, в принципе, ее вариаций очень много, но сегодня мы остановимся на базовом ее исполнении. И уже, как говорится, научившись ее подавать, вы можете конфигурации делать различные. Итак, давайте посмотрим видео. Ну, теперь немножко деталей и подробностей по поводу этой подачи. Первый момент. Делайте движение максимально резким для того, чтобы мяч крутился как можно сильнее. Второй момент. В конце движения включайте кисть, добавляйте кисть Вы не просто делаете движение за счет руки, плеча, корпуса своего, но и за счет кисти. Это тоже придаст дополнительное вращение. Также третий момент отрабатывайте эту подачу в разные зоны. То есть не только, например, там в левый угол. Отрабатывайте влево, вправо, в середину, чтобы во время игры на счет вы могли использовать эту подачу максимально выгодно для себя. Итак, друзья, на этом все. Хотел бы напомнить о том, что 30 апреля начинаются сборы по настольному теннису в поселке Суко под Анапой. Я туда тоже еду. Кому интересно, пишем в личку, будут крутые сборы, сильная программа по физподготовке, программа по настольному теннису, также э, культурно-массовое мероприятие, запланирован запланированный итоговый турнир по окончанию сборов. Впрочем, как и всегда, смотрим мой канал, подписываемся и ставим лайки. На связи был Кузнецов Никита. Всем пока!